Всем миру, саламу алейкум, это обращение к Сергею Семеновичу Собянину. Обычно я ничего такого не прошу, типа подписок, колокольчиков. В этот раз я прошу сделать репост в ваши соцсети. Какая логика? Если это увидят ваши друзья, ваши знакомые, реально как можно больше людей узнает о том, в каких условиях люди в центре Москвы молятся Богу. Таким образом, это видео сообщение быстрее дойдет до адресата, который может повлиять на эту ситуацию кто бы это ни был. Давайте сделаем репост. Спасибо большое. Ну, на самом деле, может быть, даже не к Сергею Семеновичу Собянину, а да, все-таки, наверное, как есть говорить, просто Собянина все знают, поэтому надо было назвать ролик так, чтобы это, это посмотрели. Но я хочу поднять очень актуальную проблему для всех мусульман Москвы и для всех и для многих жителей. Москвы, а также те, кто часто бывает в центре. Э -э наш э -э многополярный, как там обычно говорят, э -э многоконфессиальный мир, который без сомнения уже э -э никак не разъединится и никак не, не сможет существовать отдельно друг от друга или как-то, не знаю, там чтобы каждый народ или каждый происходящий из какого-то народа жил на какой-то очень мощной истории, как бы это ни хотелось определенным силам, определенным людям, да, в силу своего, возможно, своей эрудиции, своего образования, своего понимания мира, мироустройства, так уже не получится сделать. В Москве живет очень много людей, эти люди разных национальностей, разных народностей разного гражданства и разных конфессий. И даже в рамках одной конфессии у них много различных течений, направлений, убеждений и всего такого прочего. И так или иначе, да, самая высшая ценность да, общества – это корректное, лояльное отношение к тем, кто живет рядом, это, это мир, либо отсутствие войны. Так вот, то, что происходит, в принципе, в Москве, и то, что происходит, в... на самом деле, не только в Москве, а во многих городах, в многих стран мира, это вот это перемешивание и соприкосновение, скажем так, культуры, какой-то традиционной местной культуры, Например, там, культуры Запада или культуры России и культуры Востока. Под культурой Востока, прежде всего, я имею в виду культуру мусульман. Дело в том, что многие жители России не знают и не понимают, не понимают особо ничего про ислам, и не знают ничего про мусульман, и не знают, на самом деле, о том, что это зачастую более чем адекватные люди, более чем миролюбивые люди. Понятное дело, что как в любой народности есть люди с нереализованным потенциалом агрессии, да, так и в любой конфессии, наверное, тоже найдутся. Но тем не менее, то, что человек сам себя присвящает какой-то конфессии и имеет низкий уровень знаний или низкий уровень развития в рамках этой конфессии, еще не гарантирует то, что он будет вести себя каким-то определенным образом. Тем не менее, хочу обратить внимание, наверное, каждого жителя Москвы и прежде всего тех, кто в состоянии как-либо повлиять на эту проблему в конструктивном ключе, помочь межконфессиональному, межэтническому диалогу совершаться наилучшим, наилучшем виде. Мусульман из Москвы никуда не денешь. Как не денешь из нее христиан или кого-то еще, какие-либо другие конфессии. Да и нет, наверное, такой задачи ни у кого, ни у властей, ни у какой-либо из конфессий. То есть все как-то мирно существуют, И если и бывают какие-то конфликты, то так или иначе они долго не продляются. Многие не знают, что происходит в самом центре Москвы. И как вообще, в принципе, как вообще в принципе живут мусульмане, каким образом они насколько легко соблюдать религию ислам, живя в крупном мегаполисе, таком как Москва. И сегодня я покажу вам некоторые зарисовки из стандартного, стандартного дня обычного, обычного мусульманина. Я покажу это, собственно говоря, из находясь в самом центре событий. Покажу это с комментариями и объяснениями, как, что, почему, и как, как бы я хочу без своих каких-то суждений, осуждений, ну, я не знаю на самом деле, что предложить в этой ситуации, потому что я в принципе не, не сильно понимаю, как, как устроена вся эта система, но я хочу показать, что на самом деле мусульманину в центре мегаполиса, жить не очень-то и комфортно, несмотря на то, что мы мусульмане мирные и мы не хотим э, причинять зла, если нам не, причина, не причиняют зла. Но у нас есть определенные обязательства, обязательства в рамках нашей, нашего вероубеждения, в, в рамках нашей веры, и для нас это священно, для нас это очень важно. Каждую пятницу каждый мусульманин мужчина обязан идти в мечеть на пятничную молитву и так предписывает нам наша религия наша вера и в связи с этим да то есть мы ну как бы это то что приходит в религии мы не можем пересмотреть это как-то сами и то есть здесь ну, необходимо необходимо понимание что это определенный, очень важный, сплочающий фактор, сплочающий на единобожье, на вере в Бога. Вот вы сегодня в ролике, сейчас посмотрите, да, и вы увидите, что там люди поклоняются. Это люди, которые искренне заставляют себя отменить все дела в пятницу, встать, поехать к середине дня, возможно, жертвуя какими-то другими делами или заработками денег или с близкими они едут для того чтобы э, почувствовать единение с богом то есть они едут потому что искренне верят то есть э, это люди не просто так кланяются кому-то они э, это искренняя вера в бога то есть просто задумайтесь какое количество людей да? И с какими намерениями? Понятное дело, что про Ислам много чего говорят, и наверняка вы много чего слышали про Ислам, что там, может быть, не в самых радужных цветах, но просто посмотрите на то, что есть. Те люди, которые сегодня, сейчас будут в кадре, которых я вам покажу, это мусульмане, и то, что заставляет их делать то, что они делают, это вера в Бога. Это самое святое, что есть в жизни мусульманина – Это вера в единого Бога в Аллаха. Да? То есть я говорю Слово Бог, потому что оно более понятно среднестатистическому россиянину. И этот ролик, наверное, все-таки он для всех. Да? Это тот же, самый, тот же самый единый Бог, которому поклонялся Иисус Христос миром. Это тот же самый единый Бог которому поклонялся Моисей мир ему. Это единый Бог, который создал Вселенную, чтобы вам было понятно, о ком я говорю. И мусульмане искренне верят в Него искренне... искренне верят в час суда, в день расплаты и стараются как можно больше очистить свою жизнь для того, чтобы. Можно больше и лучше поклоняться во всем поклоняться не только вот те вещи которые вы увидите сегодня в кадре то очень многие вещи начиная даже с приветствия когда мусульмане приветствуют друг друга они говорят ассаляму алейкум что переводится как я ну примерно там дословно не, не дословно а близко по смыслу что как бы да прибудет с тобой бог да? ассалям это имя имя Одно из имен Господа, сотворившего все сущее. Еще вы, наверное, слышали имя Аллах. Вот есть Аллах, есть Ассалям. Да, то есть и есть Араб. Ар <coughs> Араб, Ар есть Арахим. Ар да, есть разные имена. Вот одно из них Ассалям. Да, даже в приветствии они поклоняются с помощью да, приветствия приветствую таким образом друг друга они желают друг другу бога то есть чтобы господь пребывал с ними ответ такой же алейкум аслам он симметричный и вам и вам ассаляма тоже то есть, это напрямую не переводит словно конечно слова приведет вам это как мир но это одно из имен господа поэтому это очень важно понимать то есть мусульмане они очень хотят поклоняться очень верить это искреннее желание всех мусульман поэтому отнеситесь пожалуйста с пониманием к тому что ролике к тому что вы увидите то есть я бы не хотел чтобы ну, как бы, кто-то люди которые находятся вне ислама разжигали в комментариях и писали всякую, вся, всякие ну, непотребные вещи касательно того что Поймите, что у людей есть что-то святое. Если у вас нет ничего святого, ну как бы, пожалуйста, уважайте чужое святое хотя бы. Не, не нужно писать и как-то оскорблять. Да, это, это наша религия. Не надо, да, то есть отнеситесь, пожалуйста, с пониманием. А, ну, ведь мусульмане относятся к понима... с пониманием к христианам, к иудеям. То есть нет же каких-то проблем. То есть. Значит, да, пожалуйста, я предлагаю к просмотру то, как реально сегодня, насколько сегодня просто или сложно делать выводы сами, насколько, вот, как наблюдать ислам для среднего, среднестатистического мусульманина, который оказался в Москве, или живет в Москве, или родился в Москве, Насколько просто ему соблюдать его обязанности в рамках религии. Пожалуйста, давайте посмотрим вместе. Сергей Семенович, если вы будете смотреть это видео, я хочу, хотел бы напомнить, каким образом мы с вами знакомы. Мы с вами знакомы через моего отца. Его зовут Полищук Владимир Владимирович может быть вспомните его вот он такой активист да то есть общественник у меня и вы с ним сталкивались в Тюмени вы с ним общались в Тюмени и знакомы с ним именно по вашему тюменскому эпизоду да то есть по в то время когда вы были губернатором Тюменской области вы с ним сталкивались в различных административных зданиях на общественных приемах и так далее, наверняка его вспомните, если посмотрите. Можете зайти, у него есть страничка ВКонтакте, еще есть страничка в Фейсбуке, где видно, как он выглядит. Польщук Владимир Владимирович, он есть у меня в друзьях. Можете зайти, посмотреть. Я знаю, что просто у вас есть страничка в Фейсбуке, да, вроде бы. И можете тоже вот посмотреть, добавиться к нему друзья. То есть он ну, очень общительный человек и очень э, до сих пор увлекается тюменским краеведением. И... Тюменским краем и Тюменской областью в целом. Я думаю, что вам было бы интересно посетить его страничку, посмотреть его увлечение, то есть он очень вот именно за, за историю Тюмени, Тобольска, север, север там, не север, вот это вот все. И может быть вы тогда вспомните, то есть, какие, то есть просто визуально каким образом познакомились. Поэтому я как бы на правах знакомому, пусть даже и через одного человека, через одно рукопожатие, я просто обращаюсь и хочу таким образом все-таки обратить, может быть, и ваше тоже внимание на острую социальную проблему, да, а именно с целью ее решить прежде всего, потому что я приняв ислам, я вижу, что она нормально не решается в данный момент, да, и Москва, она как бы является не, в неком плане флагманом России, и а, то есть по если Москва не может решить эту проблему, то как же она решается в остальных городах? То есть мы должны именно в столице, я думаю, что как-то найти какое-то решение данной проблемы, данной социальной проблемы и, соответственно, придумать, как это все сделать. Если что, да, я в принципе даже готов на волонтерских общественных началах подключиться к решению данной проблемы. Мои компетенции позволяют, то есть я разбираюсь в социальных опросах да, по моей профессии. Я разбираюсь в маркетинге, в различном брендинге, нейминге и так далее. То есть можно было бы, соответственно, придумать какой-то какой социальный проект, который бы разгрузил таким образом, разгрузил бы и решил те вещи, которые я буду показывать в ролике, готов войти, став какой-то там общественной группы, которая занимается решением именно как русскоязычный, русскоговорящий мусульманин, который может перевести да, в межконфессиональном, межэтническом биологии, перевести какие-либо пожелания и видения и, может быть, идеи моих братьев по религии, мусульман. Соответственно, вот, приятного просмотра. Да, надеюсь, что этот ролик реально что-то может поменять в всей жизни. Даст, даст Бог. Всего доброго. Всем мир, слава алейкум. Сегодня испытываем новые ощущение, забытые с детства, чтобы у нас были разные машинки и много. Сегодня я воспользовался каршерингом от компании Яндекс, и это не реклама. Я там промучился минут на не знаю там на сколько-то, в общем, пытался не, по, не понимал, как ее завести. Короче, вот такое вот чудо снял, чудо в первых. Вот как тут все делается, почти то жарит сильно, вот сейчас едем вот таким вот образом Она нормально прет на самом деле, это Шкода Rapid или как, как там она называется По Москве на машине это на самом деле прикольно Едем на станцию метро, метро, метро, станция метро Новогузнецкая в район в район исторической мечети Ну ладно, увидимся дальше в Москве Зима пришла Снег идет Сейчас там Короче говоря, купил у брата одного сумку XD дизайн двойного назначения. У нее есть и сумка, и ручка в этой сумке. И у нее есть еще и лямки. Лямки, короче говоря, могут внутрь прятаться. И, то есть ты чисто как с деловым кейсом. И она антивандалка. То есть ее порезать нельзя. На кодовом замке, На кодовом замке все это происходит. И так далее. Всем мира, саламу алейкум. Я в Москве. Ладно, пойду сяду куда-нибудь, сумку покручу внимательно. Смотрим сумку, скрываем с нее пакет, смотрим прямки, как они входят в специальное отверстие. Для хранения лямок mm -hmm. которые полностью их скрывает сейчас вставляем их туда смотрим как это получится mm -hmm. у нас в принципе почти это получилось вот она зашла полностью так происходит с двумя лямками полностью вот сумка на боку есть специальный карманчик для айфона и для смартфона для какого-то с выходом от USB для подзарядочки. Далее расстегиваем, чтобы посмотреть, что у нас внутри. Смотрим, что у нас. Там, а у нас там что у нас там а у нас там пакет Но он нам лишний он нам не понадобится Мы Его потом уберем а также у нас тут разные карманчики от разные устройства разного функционала Я В некоторые из них расчетку сложил, в некоторые дезодоранты так по идее это под и вот здесь вот большие карманы в том числе под ноутбук но лучше, конечно, положить в дополнительном чехле для мягкости. Все-таки встроенный встроенных ребер жесткости чуть-чуть не хватает на задней стенке, как выяснилось. И поэтому лучше использовать дополнительный чехол. Это крепление, так вот оно вставляется. И, в принципе, оно держится очень уверенно и не выпадет никаким образом. Такая система. Саламу алейкум рахман баракату, всем мир. 35. Сегодня пятница. День. Особый день для мусульман. По пятницам мусульмане молятся в мечети. Это обязанность мусульманина. Если он здоров и может идти, он должен молиться в мечети. А, вот то что касается путников у них есть послабление но тоже по возможности вот и сегодня покажу вам как это чего это в москве да, потому что наверняка она... будет интересно вот как как соответственно это все происходит Я... вот. Там стоит. Вот. Там ограждение этот участок дороги ранее. Еще вчера вечером мм. он был достаточно короче я здесь например ездил вчера на каршеринге на этом приезжал есть, сейчас сегодня уже здесь вот такая вот здесь мощная техника но, но... но... это еще не все This is the end of this version of trigger pressure, which shows if had an oil. Not only d� Burn,راfer than half an hour, but did hit the pressure. I've given you micro surprise. On March 4th the game, the orang Confzeria 3rd in Heroes 2nd time. The time and movement is a town called sideline. I'm highly cared for! It's living with Tambor's voice. The time is spoiled with fur on eight years. Люди рядом. возмущаются, что все перекрыто. Ну. Но... К концу... Ну, короче говоря, тут улица все становится. К концу... Я думаю, Проповеди. К концу проповеди, наверное, все это заполнится. Все... А это еще мы не видим того, что происходит во дворе мечети, в самой мечети, то есть там друг на друге люди. То есть, просто зная эту ситуацию, местное, местное правление, местное правительство, местная власть, она перекрывает заранее. الحمد لله وإذن الله لله بالعالمين والصلاة على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه مجمعين رب شرح لي صدري ويسر أمري وحلول تتمي اللساني يفضل قولي Марчевка уробыз, несмарчевка, الله سبحانه وتباره وتعالى نبو سعيد نشكاكم اللي ربستان جبقان صلوى الشريك لرابس عرم سيدو كلمرة بس محلق صلى صل الله عليه وسلم نبو سعيد قول آخر زمان كلمرة الله تعالى أمان برجة علم نرجاء العنمات من تبجرده حمد شلاء يوقع نمارطانين Шла, все вернись Господу и попроси еще. Аллах Аллах, мы узнаем, что Всевышний попросил такой же как в своей И тогда на это Всевышний Аллах. Чтобы было понятно, вот э, то, что показывается в видео что небольшой такой клинышек уходит куда-то во дворы, нужно понимать, что это еще не конец. Что весь двор мечети заполнен, что до мечети ты самой стоят молящиеся в несколько рядов. что мечеть, это храм мусульман, первый этаж, второй этаж заполнен, и подвал еще. То есть вот так вот. ему ответил. Уважаемые братья Это чудесное событие, величайшее знамение Аль-Исрау, истины. Пророк видел разные знамения. Видел своих других пророков, братьев, пророков и посланников. И мама учитал с ними намаз. Все они свидетельствовали. Его пророчество тем самым Всевышний, всеми этими словами, чтобы Он защитил нас от адского пламени. Аминь. Аллаху, аль аль Брат, кадр не хочет попасть. Тогда отвернись брат. Понимаете, не мешает. Вот, попроходим дальше. на момент после проповеди после худбы пространство которое было огорожено и рассчитано администрации или я не знаю там министерством внутренних дел или отделы милиции то есть вот кто занимался обеспечением безопасности да на этом участке пространство закончилось то есть там есть там были рамки металлоискателей да то есть и люди то есть уже там грубо говоря на правила безопасности все забили и людям главное помолиться да и поскольку там место за рамками закончилось они стали вставать до рамок и соответственно люди потом стали выстраиваться просто на улице то есть э, ну такая ситуация так это все выглядело э, и в то время когда э, проповедь закончилась вот все это уже нагромождение сверху от рассчитанного оно уже выстраивалось, и от метро продолжали стекаться люди то есть они шли и шли и шли то есть надо что-то делать. Видимо. Потом эти сады автоматически, да. На пешеходы переходе не встаем. На пешеходке не встаем, братья. Вот она, наверное. На нанос на зеркалотке переволок. Коврики Братья, налево, налево, братья. Братья запиши не ставим братья. И как И и فذلك الذي يجر يزين ولا على طعام الاسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاة в общем что я хочу сказать вывод из всего из этого напрашивается достаточно для меня очевидный что городская инфраструктура не готова принимать такое количество верующих и с этим нужно, нужно что то срочно сделать но поскольку я не специалист в городских вопросах, вопросах градостроительства и архитектуры и там всяких земельных вопросов и так далее, у меня нет варианта, что предложить здесь. Конечно, когда я готовился к этому видео, обсуждали с людьми, были какие-то варианты, но они не выдерживают критику, поэтому я даже озвучивать не буду. Если у вас э если вы будете смотреть, и это не то, как к Сергею Семеновичу обращаюсь, вообще ко всем зрителям, и у вас будут варианты, как это исправить, каким образом э, это исправить, самым э, достойным образом, самым человеколюбимым образом каким-то, то, пожалуйста, высказывайте свое мнение. Э, соответственно, лучшее, что прозвучит, Соответственно, я как-то возьму на заметку. Мне бы хотелось услышать, в первую очередь, как раз-таки мнение тех, кто э, в городских вопросах и в вопросах администрирования э, инфраструктуры понимают больше, чем я. Еще раз, дорогие подписчики и те, кто будут смотреть это видео, прошу вас конструктивно, конструктивному ключе высказывайтесь, высказывайте свое мнение, свои предложения. Да, э, как вы, критикуешь предлагай нужно таким образом да, рассуждать я думаю что подобная ситуация так как она есть она на самом деле не интересно не нужна и не выгодно никому не Ни мусульманам которые нашим братьям которые молятся в любую погоду на дороге на проезжей части Подстрелив под себя тоненькую, тоненький полиэтиленовый мешочек, чтобы не промокнуть. это происходит и зимой, и летом, без разницы какая погода. Это невыгодно властям, потому что это просто коллапс посреди, в центре города, станция метро Новокузнецкая, Третьяковская и почти до Павелецкой. Во время наших праздников Курбан-Байрам и уроза байрам это настоящее столпотворение если вы думаете что в других мечетях значительно лучше там еще есть грубо говоря две крупные мечети кроме мечети исторической мечети на новокузнецкой то это не так то есть там там также примерно там тоже переполнение там тоже подъезжают те кто ну, с ближайших районов и так далее вот, как-то так. Это неудобно самим мусульманам. Но мы люди терпеливые, и мы можем молиться в любых условиях, в общем-то. Да, главное, чтобы была какая-то чистота, хотя бы минимальная. Вот этой клееночки ее хватает, понимаете? Но это, конечно, заведомо более плохие условия, чем, чем внутри мечети как-то вот есть три заинтересованные стороны всем это на самом деле не всем это создает определенные затруднения есть еще также сторона обычных горожан которые далеки от религиозности далеки от ислама и где-то даже далеки от понимания того вообще в принципе да то есть ну, скажем так, и живут в каких-то своих делах, и, да, то есть, на самом деле, их реакция на все на это, и их, а, их, как бы, права на город, и их права на свободу передвижения, они тоже ущемляются таким образом. Поэтому, в принципе, что для тех, что для тех, что для тех, в целом это все невыгодно. Неужели там нет какого-то решения? Я не знаю, что Сергей Семенович, наверное, может быть даже не знаком с этой проблемой. Или не знает, насколько она глобальна и насколько она там досаждает и местным, и прохожим, и отдел милиции, который все это, делал, полиции, который все это безопасность обеспечивает, ну и все прочее. То есть может быть, он не знает всех деталей. Ну, если, даст Бог, он увидит это видео, наверное, он поймет, да, то есть, что оказаться на месте этих молящихся, ну, наверное, могут только эти молящиеся. Вот как-то так. Поэтому всем мира. Ас Саламу алейкум. Обычно я ничего такого не прошу, типа подписок, колокольчиков.